Я абсолютный противник каких бы то ни было добавок и помощников. Я настаивала на том, что они выдержат в таком режиме месяц-два, дальше вернутся к прежнему ритму, и параметры соотношения жира и мышечной массы вернутся к тому, что было до того. Так и случилось. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, стоит ли использовать спортивное питание. Пожалуйста, досмотрите это видео до конца, чтобы получить памятку, содержащую сведения о продуктах, позволяющих наращивать мышечную массу. Спортивное питание и здоровье? Ну, эта тема, безусловно, весьма обширна, очень по-разному освещается и в медицинской научной литературе, и в научно-популярной литературе. Крайне востребована сегодня, потому что… К, моему, к моей великой радости, людей, которые озадачены своим здоровым образом жизни, становится больше. А я все-таки отношусь к тем врачам, которые глубоко убеждены, что в одиночку доктор с проблемами пациента не справится, что справляться надо вместе и лучше не с проблемой, а до того, как она возникла. Я вообще сторонник превентивной медицины, да, и если... Мы будем ориентироваться на здоровый образ жизни с ранних лет. Если это будет заложено в семье, то при растущей продолжительности жизни это э, даст нам возможность качественной старости, качественных, да, э, качественно других условий э, жизни, невзирая на период возраста, даже, может быть, я неправильно сказала, неважно, какой период возраста и молодежь бывает, э, страдает. И в том числе потому что... Много людей занимаются спортом, озадачены красотой своей фигуры, Старательно ходят фитнес-клубы, где очень большое количество сотрудников берут на себя смелость рекомендовать какие бы то ни было средства, бады или другие виды спортивных питаний для наращивания массы мышечной, да, для каких-то еще вещей, для повышения устойчивости. Поэтому давайте для начала разберемся. Да. Мы отводим в сторону профессиональный спорт. Мы не об этом говорим. Потому что у спортсменов абсолютно другие задачи, и для э, того, как их кормить и как за ними ухаживать, э, моих знаний точно не хватит. Э, это должен быть профессиональный спортивный доктор, который занимается прицельной этой проблемой. Мы говорим о людях, которые регулярно ходят в фитнес-клубы, которые ставят перед собой задачи сохранения веса, э, наращивания мышечной массы, изменения параметров фигуры, да, то есть люди, которые стремятся просто ну, улучшить свой внешний вид. И вот тут, э, скажу с самого начала крамольную фразу, я абсолютный противник каких бы то ни было добавок и помощников. Если речь идет о наращивании мышечной массы, то первое, что вам предложит любой фитнес-тренер, замечу в скобках, не медицинский сотрудник, не врач а фитнес тренер при всем моем уважении к этой категории людей это белковые добавки значит белковые добавки э, это всегда нагрузка на почки поскольку приходя в фитнес клуб никто никогда ну Почти. Я так думаю, что, наверное, 99% людей не проводят себе никакие диспансерные исследования, не задается вопросом, да, здоровы ли у него почки, это всегда риск. Спровоцировать а, какую-то, может быть, минимальную проблему, которая бы не выплыла еще 100 лет. Да? Но это дополнительная нагрузка. Ради чего это делается? Если речь идет о том, чтобы участвовать непрофессионально в конкурсах мистер или мисс Олимпия, одна ситуация. И тогда это переходит в категорию из любительского спорта в профессиональный. Если речь идет о том, чтобы сохранить и приумножить здоровье, то, поверьте, собственных ресурсов организма в этом случае вполне хватит. Если возле вас разумный тренер, то он всегда поможет вам сформировать индивидуальную группу м, упражнений таким образом, чтобы развелись именно те мышечные группы, которые требуются вам. Я довольно поздно начала заниматься фитнесом. То есть у меня мама гастроэнтеролог, папа хирург. Я всегда имела лишний вес, но никогда никто из моих врачей и родителей не отправлял меня на физкультуру. И занялась я этим 15 лет назад самостоятельно. Сначала пробовала заниматься сама, потом поняла, что мне нужна помощь, и начала ходить в разные клубы. Самым замечательным фитнес-тренером, с, с которым я работала, была фитнес-тренер в моем последнем клубе. Она Дай бог здоровья родила ребенка и сейчас в декрете, только поэтому я занимаюсь с другим тренером. Она маленькая, худенькая, очень красивая, очень пропорционально сложенная девочка, которая умеет выжить из каждого своего подопечного максимум физических возможностей. Причем для этого ей не требуется ни спортивное питание, ни тренажеры, ни какие-то дополнительные там, я не знаю, устройство, да, тебе иногда дают просто гири, просто фитбол и просто ТРХ, и ты после этого выползаешь на карачках, но при этом абсолютно счастлив. Это я к тому, что м, занятия спортом для здоровья требует сочетания нескольких факторов, но вот фактор спортивного питания я в этом не усматриваю. Поддержание соотношения мышечной и жировой массы. Все это вполне возможно просто в рамках здорового питания да, с ограничением большого количества жиров, потому что занимаясь спортом совсем без жиров нельзя. Это все-таки источник энергии. Количество белков можно увеличить за счет белково-содержащих продуктов вполне достаточно, но это будет физиологично и естественно. И дальше вопрос идет только в том, чтобы держаться в рамках определенного соотношения колоража, нагрузки да, и состава пищи по белкам, жирам и углеводам. А, я вот помню ситуацию, <coughs> я вообще не худой человек и никогда не ставила перед собой задачу достичь идеального веса, но форму тоже с удовольствием поддерживаю. Я хожу в фитнес-клуб, у меня замечательные фитнес-тренеры, и один из них группу своих ну, как бы учеников готовил к такому внутриклубному соревнованию. Они занимались сушкой, и на протяжении нескольких занятий, мне кажется, мы больше с ним спорили по поводу того, стоит ли это делать, да, чем непосредственно занимались фитнес-упражнениями. Значит, они работали по определенной программе без добавок,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 Да, потому что, в сущности, все, чего мы хотим добиться, это положительных эмоций. Как вот чувствует себя человек, который полтора-два часа прозанимался в правильном, хорошем ритме, или протанцевал, или, там, я не знаю, ну, эм, сходил на йогу, он выходит счастливый, он полон эндорфинов, да, у него все бурлит, кипит. И вот это тот эффект, которого надо добиваться. К этому прикладываются параметры тела. Вот а, по моему лично, по моему опыту, а, ни один из тех фитнес-тренеров, с которыми я занималась в клубах, которые посещала и посещаю, никогда не рекомендовал мне дополнительные какие-то питания. Хотя в начале тренировок мы всегда определяли, чего я хочу добиться. Тем не менее, никаких дополнительных бадов мне не предлагалось. Кстати, о бадах. Бады это тераинкогнита, это что-то, чего мы не знаем по сути. Потому что все, что все то мнение, которое складывается относительно бадов, складывается из личных ощущений людей и э, врачей и э, каких-то других специалистов, которые их используют и применяют. Нет никаких исследований, которые бы соответствовали по своей структуре медицинским исследованиям, проводящимся при внедрении лекарств. Вот лекарства мы тестируем, да, причем по очень жестким параметрам, на определенное количество времени. Мы определяем побочные действия, да, а бады нет. Вы получаете нечто, на чем написан состав, вам говорят, что это эффективно, вы платите за это иногда очень немалые деньги. Но по сути нет ни одного международного, вот как говорят врачи, мультицентрового да, плацебо-контролируемого исследования, которое бы оценило э, объективно, что может этот бат привнести в ваш организм. Вот я, например, в таких условиях что-то внутрь себя закидывать не готова. Выбор за в конечном счете каждым из нас, как ему правильно делать. Но, на мой взгляд, есть вещи, которые меряются обыкновенным, здравым смыслом. Хотите быть здоровыми – будьте, хотите быть счастливыми – будьте. Для этого не нужны э, ни особое питание, ни особая там, сумасшедшая нагрузка. Для этого то, что вы делаете, вы должны делать с удовольствием и радостью. Я считаю вот так. Очень благодарна вам за то, что вы посмотрели это видео до конца и очень хочу сделать вам подарок. Пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео, чтобы получить памятку, содержащую перечень продуктов, позволяющих нарастить мышечную массу без БАДов. В Альфа-центре здоровья есть уникальные специалисты, превосходные диетологи, отличный нутрициолог, который как раз поможет вам с медицинской точки зрения сформировать правильное питание, способствующее наращиванию мышечной массы и активным спортивным занятиям.